первый день было состояние, ну люди еще не осознавали наверное от того что происходит не могу сказать что у кого-то там паника была я таких людей но ну, не замечал по крайней мере это точно Обычная была узловая работа, вывозили поезда, эвакуировали поезда со станции Нижин, это вот самый мой первый день. Ну, немножко, может, такая напряженность была в том, что говорили там, что что-то плохое намечается с того направления, с Черниговского, ну и не больше, то есть особой паники там не было. У нас стал ненормированный рабочий день, с эвакуационными с военными поездами ездили там по по обороту без отдыха как бы там, сутки пробыть в кабине электровоза это было так э, нормально а уже за каких-то там 19-20 часов то что прям ну ни той речи не вел сознание у всех было того, что это надо сейчас было э, после проследования станции «Пассажирский» э, был прям в городской черте в городской застройке был бой э, там э, поле пробили дверь которого здесь вот э, на входе попали в песочный бункер вот тут он сразу за кабиной. Э, ну, то есть если так брать вот, э, тебя от человека то этот песочный бункер ну, тут 20 сантиметров ну, я не знаю, что кто-то там тоже по этому поводу там обмушился какими-то там припадками страха. У нас там вот прилеты по инфраструктуре были вот не так давно. Насколько я знаю, не удалось. Ну, все хорошо. Там не работники наши быстро восстановили движение, то есть все оперативно, все нормально. Есть люди, которые с первых дней вошли в тероборону. Есть люди, которые ушли добровольцами в силы Украины. Это только по, по локомотивному депутатнице. Знаю там о... Том, по Приворожскому, по Казатинскому, по локомотивному депо, по Киеву Там тоже были люди, которые ушли кто в топтер тероборону, кто ушел добровольцем. Некоторых по повестке призвали, как каких-то военных специалистов. То есть, да, служат, воюют. Есть и там, с Приднепровской дороги уже и погибшие люди железнодорожники, все. Как раз таки вот сказалось отсутствие касок, бронежилетов, то есть индивидуальных средств, бронезащиты. на вот именно сказалось на том, что люди уже не с нами. Как, как профсоюз? Пытаетесь как-то? Включились в этот процесс? Помощи этим да, людям? абсолютно. Включились. Доставали бронежилеты, связи радиостанции жгуты турникетные там препараты которые про восстанавливающие то есть то как бы еще в основном дефиците у них было там по обуви по форме закупали за профсоюзные деньги отправляли договаривались там с, благотворительными организациями. Какие вообще сейчас потребности номер один, что сейчас больше всего людям надо вот вашим, например, профсоюзникам? Ну я бы так, давайте первых три момента мы выведем. Это индивидуальные средства бронезащиты, каски, бронежилеты. Так чтобы это были не самодельные, там примитивные, что-то получше уже. Нормально. Это однозначно однозначно средства связи, потому что с этим дефицит так прям конкретный-конкретный. Стоит это недешево и так прям на всех ну, нет возможности даже не то что закупить, а по средствам, а это и купить невозможно в Украине. Плюс это медицина, это турникетные жгуты, это... Кровоостанавливающие средства, такие как целокс, бандажи кровоостанавливающие, это вот крайне-крайне дефицитные впервые, такие первоочередные вещи. Есть, конечно, потребности там, в других вещах, которые нужны там, для ведения какой-то разведки, это квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизоры. Безусловно, это надо и очень надо, но вот первая потребность это бронезащита, это связь, это медицина. Это прям вот все. Это, это прям а то, что прям спасет жизнь, прям уже. Она абсолютно, можно сказать, сплотила украинское общество. Там разное политическое правое и левое в большинстве своем, как бы, все сплотились, да, для защиты страны. Ну, в этот же период у нас э, мадам Третьякова вносит такие законодательные инициативы, которые вот четко идут раскалывающим фактором. Вот Баляха -Муха, ну прям однозначно. По-другому, ну, ну, ну, никак. Вот я не знаю, я бы ее прям тщательно проверил, что это не Зарслана ли казачок где 60-часовой рабочий день. Да, до этого люди, как бы по военному времени, не бы так обратили внимание на то, что, ну надо, все понимают и все бы на все закрывали глаза. А, моменты по невыплате заработной платы, где а, работодателю развязали руки, как раз таки тому недобропорядочному, где люди... Могли бы получать заработную плату, и работодатель мог бы ее выплачивать, но он ее не выплачивает. Да чего? А теперь нормально, на законопроект, там, доставить нужно было вовремя, там, эшелоны с на техникой, живую силу надо было доставить. Надо было вывести людей, которые эвакуировались там, из Киева, из э, пригорода ближайших. Это, как, вообще вопросов не возникает. Это, это было надо. Все, вроде родина в опасности. Вот. А тут были вещи, которые там не оправданы, которые просто, я еще раз повторюсь, которые есть зло, которые несут раскол. Есть, э, э, ну, так э, не поступают в такой острый, в такой важный для нашей страны период.